Здравствуйте! С вами Руслан Навернюк из Школа Боя Уэй. В этом уроке мы покажем, как обучаем своих учеников делать акробатический элемент рамдап. Итак, упражнение первое. Соединяем ноги. Вот стали в линии, руки подняли, мах и обратно. Мах, обратно. Второе упражнение – постановка рук. Если колесо мы делаем по линии, то рандат мы будем немножечко выкручивать руки. Левую руку ставлю на линию, а правой захожу дальше. Вот. Вот так попробуем. Снова. Вот мы сделали колесо. Соединяем ноги и уже должны ноги поставить на одну линию. Есть. Вот так приблизительно эскиз. Сейчас уже более чистовой вариант и отошли. Дальше. Как же вот делать вот эту отпрыжку, чтобы руки были жесткие, немножечко толкали в момент выхода с рук. Такой пружинный штопор руками. И сошли. Снова руки жестко, ноги соединяем. Вот поделали такие, чтобы дети ставили руки жестко, плечи жестко. После стойки на руках сход с рук. Как сходим с рук. Ноги должны как бы ударить. Под руки. Если у нас под руки стоят, то ноги, желательно, под руки немножко ближе ударить и уже отпрыгнуть. Вот. Отпрыгиваем. И следующее упражнение. Пробуем вот это все сейчас соединять. Итак, медленно. Раз, два, руки. И вот пробуем вот так спрыгнуть, чтобы была фаза плета с рук на ноги. Сейчас я специально буду делать, немножко как ученик. Вот так, ну, немножко даже корпусом и плечи. Ну и по ходу увеличиваем сейчас частоту исполнения. Когда сходим с рандата, то стараемся что на плечи вас тянули назад. Не, не забрасывать голову. Первая ошибка это ронат делают не по линии. Искривляет там. И руки, или ноги. Неважно. Главное, что не по линии. Вторая ошибка это... Когда Ставят руки вот если так смотреть, то вот немножко... Плечи выходят туда, заваливаются. Поэтому тоже получается не по линии и проваливаешься. Следующая ошибка, это нет фазы полета. То есть, бы раз-два, раз, вот как раз фазы полета с рук на ноги ее нет. Как ее надо? Разбег, жесткий штопор, и потом уже полет. Следующая ошибка, это когда сходишь с рук, заваливаешься или так, назад, руки вылетают, голова поднимается, или попа вылетает ну, каким-то вот образом, что у вас несет тело четко назад. Вот сейчас будет ошибка. вот Даже страшно. Как надо сошли, и вот плечи четко ровно корпус несет назад. Если вы научитесь делать рандат, то рандат это как трамплин для следующих ваших элементов. Ляг, сальто. Поэтому правильный рандат это... Впоследствии хорошо и чисто можно сделать более сложные элементы. То есть тут это как базовый элемент, поэтому он есть тоже основной, если вы планируете делать более сложные акробатические элементы. И тоже немаловажно, рандат он учит собирать свое тело, координировать, э, делать более сильный плечевой пояс, более собранное все тело, поэтому делать его тоже очень полезно и для бойцов, и для акробатов, и просто для... Детей. Так что пробуем, изучаем элемент, делаем. Если будут какие-то вопросы, пишите. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И до встречи на новых уроках.